Привет! Меня зовут Ольга Гусева. Все мои друзья и коллеги сейчас сидят. Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Кости Инкаускас, Юлия Галямина, Владимир Милов и многие другие. Других кандидатов допрашивает Следственный комитет, а Любовь Соболь голодает практически 4 недели. Находясь в Петербурге, мое сердце разрывается, потому что я лично присутствовала при проверке подписи Ждановой и Соболь. Они самые, что ни на есть настоящие. На последних выборах, когда был допущен независимый кандидат, каждый третий москвич отдал свой голос за Алексея Навального. Поэтому мы точно знаем, что независимые кандидаты имеют поддержку. Яш, Янкаускас, Галямина, Русакова, Цукасов уже являются муниципальными депутатами и уже обладают поддержкой жителей. Сейчас тысячи людей были задержаны на площадях Москвы просто потому, что хотят иметь в бюллетене своего представителя. Московские выборы давно вышли за рамки протеста в одном городе. Это стало общей федеральной повесткой. И каждый житель России прекрасно понимает, что он не готов мириться с тем, что его лишают права голоса еще до дня голосования. Поэтому 10 августа я призываю вас присоединиться к акции солидарности с Москвой. Во вторник мы подали уведомления в администрации районов, но жулики в администрациях боятся любого появления людей на улицах. Мы все понимаем и все равно выйдем на улицу в знак солидарности с Москвой. В абсолютно законной форме, соблюдением всех норм и правил, я выхожу на одиночный пикет, гостиному двору на Невском проспекте в 14.00. Нужно понимать, что эта акция не за моих друзей, не за 10 фамилий в бюллетене, а потому что каждого из нас жулики во власти могут лишить права выбора. Кандидаты должны общаться с жителями и улучшать жизнь вокруг нас, а не ходить на допросы. Их фамилии должны быть в избирательном бюллетене, а не в допросном листе Следственного комитета.